Демократическая партия России Антон Павлович Ливский. Прошу любить жаловать, он сегодня нами на первом заседании. Также в соответствии с постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии номер 156.6 от 12 июля 2016 года назначены еще два новых члена комиссии. Это... Одну секундочку... Глушец Павел Николаевич, предложение региональное отделение политической партии социальная защита в городе Санкт-Петербурге. И Венчарова Анна Александровна Предложено региональным отделением с Российской политической партии за стрельбивость в городе Санкт-Петербурге. Прошу любите, жаловаться. Еще у нас появился новый член комиссии с правом совещательного голоса от партии ЛДПР Пушкарев Константин Александрович. То есть сегодня пока он отсутствует. И напоминаю партии, что после выдвижения списка кандидатов все предыдущие члены комиссии с правом совещательного голоса автоматически теряют свои полномочия. Значит, пожалуйста... Подтвердите полномочия ваших комиссий с вами совещательным голосом. Хорошо, спасибо. Повестка дня четвертого заседания территориальной избирательной комиссии номер один перед вами. Теперь у нас присутствует 7 человек, назначено 10 человек. Комиссия права начать заседание. Кто за то, чтобы начать заседание территориальной избирательной комиссии номер один, прошу голосовать против, кто издержался единогласно. А, поскольку территориальная избирательная комиссия номер один параллельно осуществляет полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу номер один а, на выборах депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, а, прошу а, проголосовать за открытие Работы окружной избирательной комиссии. Кто за то, чтобы открыть работу окружной избирательной комиссии, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Перед вами повестка дня сегодняшнего заседания. Знакомьтесь, пожалуйста. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Приступаем к первому вопросу повестки дня. Об установлении единого периода времени. Представление помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания. Территориальная избирательная комиссия решила в соответствии с пунктом 3 статьи 53 ФЗ номер 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и а, на основании постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 5 июля 2016 года номер 154 а, установить единый период времени предоставления помещений в форме собрания в течение двух часов а, рекомендация Санкт-Петербургской избирательной комиссии постановление находится сейчас на столе, если кто-то хочет ознакомиться и опубликовано в Вестнике Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Разместить настоящее решение на информационном стенде и сайте комиссии в сети интернет и контроль за исполнением возложить на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии номер один Бергер ЕП. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался единогласно. Приступаем к второму вопросу о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке при проведении законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го по одному избирательному округу номер 1. Соответственно с пунктом 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года о выборе депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, территориальная избирательная комиссия номер 1, которая осуществляет полномочия окружной избирательной комиссии. По одномандатному избирательному округу номер один по выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга решила определить, что проверке подлежат 983 подписи избирателей, содержащихся в подписных листах, собранных в поддержку движения каждого кандидата по одномандатному избирательному округу номер один по выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва и соответствующих сведения об избирателях, внесших в свои подписи в подписные тесты разместить настоящее решение на стенде и сайте комиссии, контроль предложить на председателя Нечаеву ОД. Кто за данное решение, прошу согласовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. А рекомендации по определению количества подписей, расчет вам приложен, можете пересчитать, вдруг у вас на 983 получится нужно Дмитрий, можно вопрос по поводу, я конечно, извиняюсь, что пока с наскоку. Э, вот первый вопрос, который у нас стоял, да, вот мы утвердили сейчас два часа, да. первый пункт. Эти два часа, получается, предоставляются это продолжительность времени или два часа что? Продолжительность, 2 часа, разовая продолжительность времени собрания. А вот по во времени суток. То есть продолжительность на два часа предоставляем да. территории помещения, да. а по времени тогда в течение дня? Это они договариваются с конкретным То есть это решится в другом случае. Да. Хорошо. Они договариваются с руководителем кандидаты, кандидаты, да? кандидаты, с конкретным руководителем конкретного Помещение. учреждения владельца помещения. Хорошо. В течение двух часов, в период проведения заседания. Третий вопрос об плана мероприятий по обеспечению пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, которые являются инвалидами при проведении. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, сначала Игорь Пауч. Сюда. В соответствии с пунктом 3.1 рекомендации докомендации по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, которые являются инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации и в соответствии с постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии 30 июня 2016 -го года No15314 о плане мероприятий по обеспечению пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. При проведении в Санкт-Петербурге выбора 18 сентября 2016 года территориальная избирательная комиссия номер один решила утвердить план мероприятий, разместить решение на информационном стенде и сайте, контроль за исполнением возложить на заместителя-председателя Бербер. В приложении вам даны два варианта плана. Один на большое количество страниц, другой сжатый в виде табличной формы. Информация там одна и та же. Можете ознакомиться с Скорее всего, мы на сайт табличную форму повесим. Может быть, решение оставим печатную. Потому что будем заявляться, как лучше оформить данное решение. Кто за то, чтобы подтвердить план мероприятия, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Один воздержался, против нет. Шесть, семь за. Приступаем к следующему вопросу повестки дня. В 4. 4 от 14 июля 2016 года установление размера дополнительной оплаты труда председатель территориальной избирательной комиссии No1 Санкт-Петербурге для определения размера дополнительной оплаты труда членам территориальной избирательной комиссии No1 в Санкт-Петербурге с правом решающего голоса, в комиссии не на постоянной штатной основе вперед поддержку проведения выборов в статус федерального собрания Российской Федерации 7 созыва. В соответствии с пунктом 5. Центральная избирательная комиссия 22 июня 2016 года номер 13, 7 о размерах и порядке выборов компенсации дополнительной оплаты труда и постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии 7 июля 2016 года номер 155.4 об установлении размера дополнительной оплаты труда комиссия решила установить размер дополнительной оплаты труда председателю Центральной избирательной комиссии Санкт-Петербурга для определения и для определения труда членов территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге справа решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной штаты, а штатной основе, за один час работы в комиссии в период подготовки проведения в городе, в городе, в государственном бюджетеральном собрании в 7-го созыва. В зависимости от группы, мы с вами относимся к третьей группе. Численность наша наших избирателей свыше 100 тысяч человек, поэтому наша ставка за час 50 рублей. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на для председателя Центральной Советной комиссии Е.П. Бергер. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Единогласно. Решение номер 4.5, запределенность комиссии номер 1, 14 июня 2016 года, о размерах порядка выплат компенсации, дополнительной оплата труда вознаграждения членам избирательной комиссии правом решающего голоса, работникам аппарата избирательной комиссии, а также выход из граждан, привлекаемым к работам комиссии, в сожалению, заготовки проведения и выросли законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созыва и нет. В соответствии со статьей 59 закона Санкт-Петербурга 17 февраля 2016 года номер 816 и постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 7 июля 2016 года номер 155 размера, это порядка выплат компенсации дополнительной оплаты труда вознаграждения членам избирательной комиссии справа решающего голоса работы домовой акции избирательной комиссии, а также выплат гражданам, которые предполагаются к работе в комиссии в период подготовки проведения выборов в законодательных собраний Санкт-Петербургского комиссия решила установить ежемесячные выплаты компенсации членов комиссии, в соответствии с приложением к настоящему решению. Проекты вам были высланы, поэтому кто э, за то, чтобы утвердить данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Единогласно, спасибо. Следующее решение. Номер 46 от 14 июля 2016 года о распределении средств федерального бюджета, выделенных на Петербургской федеральной комиссии на подготовку проведения выборов в результате Федерального собрания Российской Федерации Новосозыва а, и смен для нижестоящих избирательных комиссий. В соответствии со статьями 28, 70, 76... Федерального закона номер 20 о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с инструкцией о порядке открытия ведения счетов, учета отчетности и перечисления денежных средств, в соответствии с постановлением Центральной строительной комиссии 18 мая 2016 года номер 7-59-7 и постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 7 июля 2016 года номер 155 7 о распределении средств федерального бюджета Выделена Санкт-Петербургская избирательная комиссия на подготовку к проведению выборов результата Державного и Федерального собрания СССР, СНУ, созданная чистой избирательной комиссии. Суждения, Смитт-Федеральная избирательная комиссия решила утвердить распределение бюджетных соревнований по расходам в соответствии с приложением. Кто за данное решение? Прости, да. У меня, меня смутило никакой вопрос. Да? Мы же вообще в общественном деле Мы и наша комиссия. Это нижестоящие комиссии, работают в УИХе. А, Они работают, обрабатывают же, два же, уровня выше. Да. И мы им платим заработную плату, вознаграждение, обеспечиваем их канцелярией. У нас получается с вами сейчас три а, бюджета. Три бюджета. Нет, подождите. У нас с вами три бюджета, если кто не разобрался еще. Это бюджет федеральный на Госдуму. На два уровня, два разных счета, ТИК и УИКИ, но э, УИКИ через нас. Второе, бюджет Санкт-Петербурга на проведение выборов законодательного собрания, и тоже два уровня, ТИК и потом на, э, расходы на УИК, и текущая деятельность территориальной избирательной комиссии, тоже бюджет Санкт-Петербурга. Понятно? Да, да, это на УИКе. Вот конкретно это решение, это уики. УИКе. А, я специально сделала во всех решениях ссылки на постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Это постановление опубликовано в Вестнике, лежит у вас на столе. Мы просто взяли у них цифры и вставили в свое решение. Тогда, Даже да. сами не рассчитывали, поэтому... Да, ясно. Тогда я почему-то об этом спросил, потому что в предложении да, написано сумму всего, в том числе и для участковых избирательных комиссий. Это, я ясное дело, меньше, чем общество. Конечно. То есть получается, что мы, как территориальная избирательная комиссия в выборах, в Думе не участвуем. Почему? Один. Участвуем, и нам выделен миллион. миллион да. вот да? Два уровня, две строки. Территориальная получает 5 миллионов, и 4 миллиона 700 уходит э, в УИК через нас. Игорь Павлович, вы опоздали, у меня температура 386, вот, видите, да. что со мной. У вас все эти документы, были, пожалуйста... Не, а, нет, документы а, есть, я просто не понял, за что нам за деньги прочитают. Здрасте. Вот, вот а, за что <сих> нам деньги прочитают? Бумага. Канцелярия. Понятно, я документы к серию на Думу, бланки для УИКов, вам а, проекты ясно, решений ясно, ясно. Есть, по Госдуме, есть, методички, ясно. ручки закупаю, мы пользуемся, <как> только ручки я закуплю из бюджета Госдумы, а линейки из бюджета Санкт-Петербурга, да? и будет красивый сюжет. Дальше, вы когда дежурите вы все равно выполняете не только полномочия окружной и не только как члены тика вы все равно отвечаете на вопросы по госдуме идут компенсации за ваше дежурство часть компенсации идет из федерального бюджета сколько отвечаете на вопросы по госдуме часть ваших вознаграждений за дежурство идет из бюджета ну, же, на немножко а мы учим УИКи, работаем с резервом, который на Госдуму управляет. Мы полностью обеспечиваем всей документацией по Госдуме, издаем для них методички, издаем для них законы, публикуем и раздаем по Госдуме. То есть, это не не те тики делаются, которые... которые... Нет, мы, у нас есть а, те, УИКи подведомственные нашей территории. Их 61 на данный момент. Вот именно эти уики мы обеспечиваем. Мы не, не те. Понимаете? Нет. Мы их обеспечиваем да, конечно, те, всем да. и на Госдуму, и назад. Здесь? Понятно? Здесь? Ну, вот, я не знаю, что в голову. Скотч, крафт-пакеты, шпагат, крафт-пакеты опечатывать документацию, шпагат, чтобы обвязывать, мешки. Это все мы покупаем, но это расходы на нижестоящие комиссии. Понятно? Спасибо. Кто за данное решение, извините, ради Бога, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Решение номер 4.7. 14 июля 2016 года распределение счетов бюджета Санкт-Петербурга выделено Санкт-Петербургской избирательной комиссией на подготовку и проведение выборов депутатов законодательного собрания для нижестоящей комиссии. Понятно, да? В соответствии со статьей 2459 закона Санкт-Петербурга о, Санкт о выборах депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, тем же самым порядком открытия и ведения счетов и постановлением Централь... Санкт-Петербургской избирательной комиссии 7 июля 2016 года номер 155 о распределении средств бюджета Санкт-Петербурга. Годиная Санкт-Петербургская избирательная комиссия на подготовке проведения проведению выборов депутатов на законодательном собрании Санкт-Петербургского созвала нежележащую избирательную комиссию в СМИ. Териториальная избирательная комиссия решила утвердить распределение бюджетных законов и расходов на участие Санкт-Петербурга в финансировании в течение подготовки к проведению выборов депутатов на законодательном собрании в день СМИ. Для нежележащей избирательной комиссии, согласно приложению к настоящим постановлениям, зависит настоящая постановление, опечатка, настоящее решение. До сведения участковых избирательных комиссий контроль за исполнением возложить на дерге. Поправьте, пожалуйста, в проекте решения отвечаться. Довести решение до сведения участковых избирательных комиссий, находящихся на подведностной территории. Угу. Спасибо. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Решение номер 4.8. Об освобождении от обязанности членов участковой избирательной комиссии номер 36. Молодожени В.И. Владимира Иосифовича. Партия «Яблоко» на основании письменного личного заявления. Кто за данное решение? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? принято единогласно. В составе данной участковой избирательной комиссии на данный момент нет резервиста от партии Яблоко. У нас есть немного времени, поэтому мы не стали торопиться, пока и назначать другого члена комиссии. Поэтому а, у нас может быть данная вакансия а, в течение 30 дней. Открыто в ГОСТах. А заполняется за счет резервиста комиссии? А, у них вообще всего два резервиста а, сейчас а действующих, действующих в прошлый раз игорь э, палыч очень обиделся что мы вместо яблока назначили другую партию но там срок был 30 дней а можем из а других субъектов, нет, но, большая большая субъектов. Большая. но мы а пытаемся 30 нет до да, 30 дней по составу не по резерву по составу. по составу вот у нас сейчас в составе образовалась дырка она может висеть 30 дней без не занятая сейчас в составе этой комиссии нет резервиста яблоко а в составе других комиссий у них всего два резервиста на все 61 сейчас и как мне объяснили они там заходят тоже там люди выйдут то есть они специально принесли людей под конкретно вышедших то если я их заберу сейчас из тех комиссий я могу их взять по согласованию с партией но их подготовили чтобы именно в те комиссии и ввести других нет у нас есть период небольшое ожидание поэтому мы подождем да, не изъяв, они резерва, да, да. Они дополнят, да да а потом то мы то назначим ли если ли они успеем не не Взамен, да, оно может можем учить. откроют резерв санкт-петербургская избирательная комиссия и может открыть до резерв. Санкт-Петербургская. У нас резерв города Санкт-Петербурга. Да? да, да. Как только Санкт-Петербургская избирательная комиссия объявляет открытие резерва, значит, яблоко туда подается, и тогда мы можем этих резервистов использовать. Пока есть время, мы решили сделать паузу небольшую. Закон нам это позволяет. В связи с тем, что у нас а, а, изменился представитель партии ЛДПР, а, ну, мы уже с ним согласовали дежурство, а, но не вносили а, его дежурство в график, поскольку не было заседания с того момента, как Антон Павлович пришел нам в ТИК и принес документы о своем назначении. И Сегодня у нас появились два новых члена комиссии. Павла Николаевича Глушица и Анна Александровна Гончарова. Нам необходимо принять решение о внесении изменений в решение о графике работы членов тип номер один. Единственное, что я прошу отнестись к вниманию, значит проголосовать за этот график, а после заседания мы проведем баланс ваших дежурств и какие-то ваши дежурства по согласованию с вами заменим на дежурство Анны Александровны и Павла Николаевича. А сейчас, чтобы общие вопросы закрыть, прошу проголосовать за внесение изменений в график работы членов тип номер один с учетом появления новых членов церквиальной строительной комиссии номер один. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто за, кто против, кто воздержался единогласно. У нас есть три дня на оформление решения. Поэтому э, и 5 на публикацию. Поэтому к моменту оформления, я думаю, мы все с вами отрисем и согласуем, кто когда дежурит. Хорошо? Спасибо огромное. Десятый. Э, у меня нет э, десятого шаблона, дайте, пожалуйста. Он под 4,8. А, просто мне забыли распечатать. Извините, пожалуйста. Мне уже Полина Сергеевна дала. Ага. Итак. Следующее решение, которое мы с вами должны принять, номер 4.10, это 14 июля 2016 года, о специальных местах для размещения печатных предвыборных публикационных материалов на территории избирательных участков. В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 67 об основной гарантии избирательных прав и правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации в соответствии с законами о выборах депутатов Госдумы и выборах депутатов законодательного собрания. Территориальная избирательная комиссия решила предложить органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные места, стенды для размещения печатных и выборных агитационных материалов кандидатами и иными лицами. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместитель председателя Бергер ГФП. Да. А органы местного управления, которые находятся в границах территориальной избирательной комиссии или окружной? Там... а написано территориальная избирательная комиссия номер один, запятая, осуществляющая полномочия а да. обружной конкретно решила, что здесь... каким органом просто? Всем подведомственным по окружной плюс два муниципальных образования, находящихся на территории Центрального района. Это муниципальное образование Дворцовый и муниципальное образование номер 78. Во все 8 муниципальных образований письма с просьбой оборудовать такие стенды по количеству избирательных участков, находящихся на территории, и присылать нам списки этих адресов а уже разосланы во все восемь муниципальных образований. Кто за данное решение, прошу согласовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Повестка дня исчерпана. Кто за то, чтобы закрыть заседание территориальной избирательной комиссии номер один, номер 4? Прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался? И прошу проголосовать за закрытие заседания окружной избирательной комиссии избирательного домонатного округа номер один по выбором Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва. Кто за? кто против, кто воздержался, единогласно. Спасибо огромное. У кого есть вопросы, могут остаться. Чай, кофе, вода, пожалуйста.